Друзья, всех приветствую! Всем Гамарджоба из Грузии. В настоящий момент я нахожусь в городе Тбилиси. И мне задавали вопрос неоднократно, что по продуктам. Сколько стоят продукты, сколько стоит питание, сколько вообще стоит проживание в Грузии на самом деле, развею сразу один из мифов, да, в Грузии безусловно дешевле, чем в России, в частности я сравниваю по Москве, но нельзя сказать, что цены прям такие копеечные, то есть такого, что ты приезжаешь и живешь за копейки такого здесь нет вот давайте возьмем какие-нибудь базовые продукты например молоко, молоко стоит где-то 4-5 лари, 4-5 лари ну это где-то 100-120 рублей в принципе на сегодняшний день в Москве молоко стоит примерно так же. Взять, например, яйца. Да, купил яйца. Яйца где-то тоже там порядка 4 лари. То есть, около 100 рублей. В принципе, цены такие же. То есть, в Москве плюс-минус в супермаркетах они стоят одинаково. Какие-нибудь продукты, вот типа вот лимонад из фейхуи. Да, он стоит там 3 лари. Это чуть меньше 100 рублей. И, ну естественно, это наверное, дешевле. Потому что в Москве подороже. Что касается фруктов и овощей, да, здесь безусловно фрукты и овощи стоят дешевле, причем некоторые разительно, причем очень много фруктов, овощей, ягод, которые в России стоят вообще приличных денег. Например, тот же инжир, та же ежевика, которая здесь просто очень вкусная и продается на ведерках. А мясо, мясо нельзя сказать, что, например, дешевое То есть мы брали там очень хорошую говядину на рынке На наши деньги она была там килограмм порядка 400 рублей В Москве, ну, чуть подороже, там где-то 600 рублей за килограмм Что касается квартиры, если мы сравниваем, например, в Тбилиси Да, в Тбилиси можно за 1000 долларов снять очень хорошую квартиру в центре Просто с замечательным ремонтом в Батуми, где тоже я находился, там ситуация немножко другая, там квартиры в разы дороже, но дело в том, что я там находился сейчас, это август месяц, то есть э, туристический сезон. Грубо говоря, квартира за 1000 долларов в Тбилиси и квартира за 1000 долларов в Батуми, это будет две разные квартиры. Поэтому в целом, если резюмировать данное видео, да, действительно цены они поменьше на жизнь. Но не прям разительно, что прям копейки. Да, какие-то продукты дешевле, но какие-то продукты стоят столько же, сколько и в России. Что касается питания э -э, в ресторанах, ну в ресторанах мы кушали где-то вот, на семью из двух взрослых, там двоих детей, получалось где-то 70-100 лари. Ну это порядка там... 1800-2200-2500 рублей, в зависимости от курса. В принципе, да, дешевле, чем, например, в Москве, да в Москве, потому что ну, за 2000 рублей ты семью не покормишь. Но нельзя сказать, что копейки. То есть те, кто пишет, что там за 500 рублей, за 1000 рублей можно там накушаться с вином, с мясом, с огромными порциями, нет, немножко не так. Да, дешевле, но не прям так супер дешево Поэтому учитывайте, когда планируете свой отдых Или когда планируете там, переезд По разным причинам многие едут сейчас в Грузию Сопоставляйте, учитывайте все эти моменты Надеюсь, видео было вам полезным До новых встреч!